Всем привет! Вы на канале Тыквка ТВ! И сегодня я снимаю видео-обзор на вот такую игрушку Капульчи дракона Скрытый мир Или, как говорят ну в России, Капульчи дракона 3 Эту игрушку мне подарила на день рождения, который у меня была позавчера Моя подруга И я ей очень за это благодарна Если она меня смотрит, то спасибо тебе огромное Мне очень она нравится И... Это у нас Кривоклык, я вообще фанатка всех драконов, поэтому Кривоклыку я тоже очень рада, потому что я, его, я обожаю его, я в детстве, это был мой самый любимый дракон, после Беззубика, конечно. Я очень рада, что есть такие, появились, наконец, то появились такие игрушки, каплючи дракона, тут написано How to Train Your Dragon, The Hidden World, это по-английски звучит такое название. Если вы мне будете писать в типа, где ты это купила, то я, честно, не знаю, мне подарила эта подруга. Но, конечно, я у нее, если узнаю, то могу написать, в принципе. Так, давайте сначала рассмотрим э, в коробке нашего кривоклыка. Как я уже поняла, то он будет двигать крыльями, так вот, головой и лапами, если не ошибаюсь. Оформлен он красиво. Крылья у него вот такие вот подогнутые. В упаковке он держится с помощью вот такой штуки. Так, здесь у нас беззубик, как раз из «Скрытого мира», такой весь синий. Написано «How to dragon the что неудивительно. Тут э, и икинг с беззубиком. На обратной стороне у нас показаны э, вот такой портрет, так скажем скажем, изображение нашего кривоклыка клы вообще. Его зовут... Hookfang, но ну, это по-английски, вот это класс Качкары Качкары, вы что знаете? Я все знаю. Так, вот тут представленные драконы из этой коллекции: это Stormfly, Stormfly, Granilda, Toothless, Hookfang. Это у нас Ну тут всякая информация, что 3 плюс, типа детям три года плюс три года. Там все такие знаки, там ценники, всякие штучки. Ну, мне нравится, скажу вам, очень красиво оформлена э, вот эта упаковочка. Тут даже символ, так сказать, вроде, я не помню. Вообще, это разящий символы, скажу. Я, я честно уже не помню. Ну, Безубик, конечно же, символ DreamWorks, How Dream и Spin Мастер. Интересно, интересно. Коробка выполнена в стиле скрытого мира, то есть такие коралловые, такой, ну, это как кораллы, не знаю, что там у них. Такое все фиолетовое, голубое, все такое розовенькое, Короче, все мои любимые цвета. Ну, давайте теперь перейдем к самому нашему любимому Криваклэйку. Что ж, давайте его рассмотрим. Выглядит он, как и полагается, то есть ничего лиш э лишнего или наоборот недостающего я не вижу. То есть все так, как и должно быть у нашего клепыка. За исключением одного, мне кажется, что у этих драконов и не должно быть все дела, так как все же они же уйдут в свой скрытый мир, поэтому эх, мы не дождемся все делать от них. Жалко. Но как я вам говорю, что я. Хочу приобрести себе зубика по поводу гергели, я не знаю, потому что меня все же немножко смущает ее выражение лица. Ну, если будет без зубика, я, может быть, его куплю. Ну а что ж, давайте его уже распакуем и смотрим, что у нас умеет делать. Вот тут ничего не написано, то есть инструкция может там, хотя я ее вообще не вижу. Ладно, давайте ее распакуем. Вот, я ножницы мне Надеюсь, получится его. Да, да, да, yes. есть. Нет, нет, коробка, не смей. Нет, нет, нет, нет, нет. коробка, жадина. Чего ты, коробка? Отдай его. Так, коробочка его. Не мы ее оставим. Вау, вау. У меня просто такое ощущение. Это моя первая игрушка. Капольчий дракона Аскальдемир. О, господи. Вау. Господи, крылышки его. Мамочки. Уго. Вау. Он стоит, он стоит, О -о -о. вот так может достать, Вау, круто, так, давайте его рассмотрим поближе, давайте поближе, вот рассмотрим так, значит, mm -hmm. давайте я вам расскажу про его способности, он умеет вот так вот вертеть головой, то есть хуй, хуй, туда, посмотри сюда, во-первых, посмотрим его хвост, он, э, ну, как обычно, полагается к -клыку. Вот Такой мягкий, вот так вот можно делать Но лучше не надо, а то есть вероятность, что его можно сломать Так, это такая как, я даже не знаю, что это такое Резина, это, да, скорее всего резинка такая мягкая Вот это хвост, вот этот бешочек вот такой И вот эти рожки, это тоже, это все резина Глаза, это твердая резина Это тоже резина, Ручку у него Ну ручка можно вот так вот, вот так вот Нажимать, так скажем, но ничего не будет. Значит, лапы у него подвижны. Они вот так вот двигаются. Хорошо двигаются. Лапы можно вот его поставить, точнее, в такой позе. Можно его поставить вот, вот так вот, смотрите, чтобы он такой, типа, э, водичку пьем, водичку. Вообще прикольно, прикольно, да. Что еще хотела вам сказать, а это просто про драконов, что у меня будет теперь выходить просто цикл каплючей дракона. Просто много прям, вау, вау прям. Ой, ну, давайте уже еще посмотрим. Так, значит, его крыльям. Давайте пойдем к крыльям, это самая простая его деталь. Он умеет именно ими вот так вот махать. То есть, вот, допустим, что вот это вот, когда он летит, летит. А когда он присел, то есть он прилетел, давайте, допустим, так, он может вот так вот прямо на них, так скажем, стоять. Знаете, как драконы, они вот так, типа, крылья делают, когда отдыхают там. Может делать вот так вот крылышки. Сейчас такую ногу вам поправим. Вот так, вот так крылышки. Вообще очень прикольно, мне нравится вот, вот эти вот штучки. Мне они всегда очень нравились в мульчике, как он ими там по скалам всяким лазил. То, о помню. Вообще это очень-очень хорошо. Прям сделано качественно, видно. Путика такое должно быть беленькое. Здесь он у нас, так скажем, не издает никаких звуков, отличие, как я слышала, в отличие от Безубика, вроде Безубик из этой коллекции, я не уверена, но вроде он издает звуки, и у него, говорит, спина, Вы знаете, как во второй части у него такая спина-то, у него вот эти шипы, они раздвоились, и они были голубого цвета, ну, когда он в ЖК побеждал. Ну, ладно, давайте сейчас к нему придем. Значит, зубы у него покрашены белые, качественно сделаны, и внутри можно приглядеться увидеть язычок. Глаза покрашены желтый цвет. Вот, глаза, давайте, желтый цвет, э, как и надо. Э, у него красненький носик, красненькое тело. Черные штучки, прям как мультики, они такие черненькие, ну, ну, вот такого вот цвета, вот такой вот, как вот такие пятушки. Придем к хвосту. Хвост. Хвост у него тоже такой черненький, такой чёрненький, коричненький это смесь, наверное, красного коричневого с черным вот такой красивый, здесь у нас от пузика от, от, от, от рта до пуза, вот так вот идет идет, идет, идет очень, очень качественно сделано вот белая полосочка это как у кошек бывает таких с белым пузиком так, значит, крылья у него с этой стороны красные, красные а здесь они у него красные, с такими пятнышками, как э, у него должны быть мультики. На спине тоже хребет, э, как я говорила, все совпадает. Значит, перейдем к его лапам. Лапы. Четыре лапки таких. Коготочка. Коготочки, я хотела сказать пальцы. У них нет пальцев что у коготочки. Лапки красные. Вот так. Так. А, значит, у него еще есть тут вот такие вот зацепочки. Такие, знаете... Я даже не знаю, как шипчики, это такие маленькие. И все очень качественно проделано. То есть у него даже вот, вот подглядеться вот так вот такая чешуйка. Чешуйка. Самая настоящая чешуйка. Прям реально говорю. Она очень хорошая. Здесь сделаны такие полоски. Это как э, рельефы, типа настоящий такой. Вообще, я вам скажу, что клевоколка вообще крутой вот. Давайте попробуем, например, сделать вот, вот так вот, там, крыло, допустим, так вот. Он, типа, знаешь, драконь, они уже вот так вот чешутся. Так, чуть чуть почесали. Ну, голова, как... Я сейчас попробую. Может, у него... Вроде у него голова должна кружиться на все... Короче, вокруг самого себя. Сейчас. Да, она вот так вот крутится, да. смесь Вот так-так-так-так-так. И давай аккуратно-аккуратно. Сейчас. Аккуратно. Все. В обратную сторону. Идем обратно-обратно. Короче, она у него кружится. Это я вам точно говорю. Сейчас. крышка, крышка Давай. О, о, О-о-о. Так вот. Вот так вот. Ну, короче, у него все очень подвижно, особенно крылья. Крылья вот это прям вот, смотрите, Они вот так вот. Так вот, так вот, так вот. О, просто красавец, красавец. Красавец вообще. Лапы, как я говорила, он может, типа, типа, он лежит. Вот, о, спим, спим, все, баю, баюшки, баю. Может, как будто вот он стоит в обычной позе. Левоковык вот так вот, давайте вот так лапу вот так вот стоит, стоит. Можно делать, как будто он прям вот, как я пьет воду, вот так вот, кородец, не знаю, воду пьет вот так вот. Клилили вверх, можно вниз опустить, по-любому. Глус сюда, сюда можно. Вообще игрушка крутая, мне она очень нравится. Я вам всем, ребята, советую. Прикольный клык, мне понравился. К качеству у меня... Как бы никаких зацепок нет. Качество шикарное. Игрушка, скажу для детей, очень хорошая. Мне кажется, долговечная, если ее, конечно, правильно использовать и правильно играть. Механизмы хорошие, крылья нормально двигаются. Голова шикарно двигается, но лучше не зубы. Ну, лучше вот так вот не делать, а то сломайте просто. Вот если вот вот так вот закрыть, там вот, просто можете резко сделать, и она может сломаться. Поэтому, ну, игрушка, я скажу, хорошая Качество, вот качество, вот я вообще прям вот Третья часть по качеству Мне кажется, самая лучшая Потому что, ну, вот, посмотрите, вот, ну, блин Вообще качество супер-супер-супер-супер Лапы-лапы Вообще прям шикарно-шикарно-шикарно Механизмы, как я говорю, двигаются, все очень хорошо, в принципе даже очень безопасно. Мелких деталей таких, чтобы, например, ребенок, не знаю, там, не дай бог их потерял, нету, это мне тоже жадует. Не, конечно, люблю, когда с, там с пульками какие-нибудь всякими, это интересно, просто вот захочешь взять ее куда-то, поехать с ней, конечно, можешь аккуратно ее положить в коробочку или куда-то еще, то есть ничего не потеряется, вот, голова не оторвется точно. Очень хорошая, мне она очень нравится. Надеюсь, вам, ребята, она тоже нравится. Ну, как я говорю, она шла вот в этой коробочке, что напоминаю. все так вот положим в нашу коробочку. Очень-очень хорошая, прикольная. И если вам, ребята, тоже она понравилась, и если вы хотите, чтобы я еще делала обзоры на вот таких вот шикарненьких драконов, когда они у меня появятся, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока!